Партнер этого видео – аукцион Виолити. Ссылка на YouTube-канал и аукцион в описании под видео. Совсем скоро будет розыгрыш, так что следите за новыми роликами. Всем привет, друзья! В прошлом ролике на тему янтаря вы написали очень много вопросов, много комментариев. И мы обещали с Александром, что снимем для вас второй ролик на эту тему. Так что это будет именно этот ролик. И в этой части вы узнаете, как э, отличить три вида янтаря. Современный янтарь старинные плавленные бусы и современные прессованные янтарь и начнем с небольшого интерактива сейчас вы видите перед собой разные типы бусов я подпишу их разными номерами а вы попробуйте угадать где какой вид янтаря сейчас может быть саша расскажи пожалуйста из каких вариантов можно выбирать людям и писать в комментариях Самые распространенные варианты на сегодняшний день, которые вы можете найти в интернете и на рынке, это старинные бусы больше всего их. Э, старинные бусы, это советские бусы, которые носили ваши дедушки, бабушки. Это плавленый янтарь, как правило, вот, либо натуральный янтарь. Вот натуральный встречается намного реже, чем плавленый. И есть также современный э, пресс. Э, вот, как правило, это пресс. Э, вот. Есть и резные бусы, но мы будем сегодня говорить о современном, с, со старином прессе, который... Старят под э, якобы старинный э, янтарь. Почему важно эту тему сейчас обсудить? С чем связано с тем, что вот эту тему нужно поднимать сейчас? Да, классный вопрос, потому что э, старинные бусы плавленые будут стоить примерно по 10 гривен грамм, а натуральные бусы будут стоить по 30 долларов за грамм. То есть это разница существенная. А, например, пресс, который вы можете купить, э, который вам могут предложить по 30 долларов за грамм, к примеру, будет стоить всего лишь по доллару или два за грамм. Угу, то есть это важно для людей, которые сами будут продавать, понимать, да? Либо даже тех, кто хочет инвестировать и покупать янтарь. Да, да, чтобы не ошибиться с ценами, потому что цена, разница колоссальная. Угу. И тогда, ребята, вот сейчас можно написать в комментариях, как вы думаете, что за вид янтаря используется в номере 1, номер два, номер три, номер четыре, номер пять. И теперь с чего можно начать рассказ, Саш, вот по поводу этих вузов. Да, начнем, наверное, с самых распространенных бус, это плавленный советский янтар. это под номером 5, вот, вот такие вот, вот такие вот бусики, вот, они бывают коньячные, медовые, вот сейчас мы видим медовые бусы, они бывают более, менее прозрачные, более прозрачные, ну, как правило, вот это, вот такие вот самые распространенные. Угу. Какая в них особенность, расскажи мне, то есть... Например, в, в них особенность, что они самые дешевые, вот, и самые интересные по старинности, то есть вроде как и антикварные, но в то же время и самые дешевые. Да, бывают современные более дешевые бусы, но они выглядят значительно хуже, то есть по цена-качество и красота – это самый топ бус янтарных. Понять, вот бусы обтачивались или нет? Вот сейчас вот эти бусы, их отдельно натирали, возможно? Все, все бусины одинаковые, никакие без… А, по размеру? Да, да. я думаю, что по размеру, вот. Можно смотреть сколы, здесь вот можно увидеть какие-то небольшие трещины, микротрещины. Вот, кстати, вот такие трещинки, если вы видите, то они не влияют на, со... на красоту, на состояние бус. Uh -huh. То есть с ними можно смело бусы брать, это поверхностные трещины. То есть на... это на всех бусах старых они появляются, поэтому ничего страшного в этом нет. А так, конечно, смотрите, если есть на бусинах какие-то значительные повреждения, трещины, то это может роль играть. Отверстия могут быть дальше, еще... то есть кто-то припаливал их. Да, припаливание часто встречаются. Сколы вот такие небольшие часто встречаются. Но если вы покупаете для себя или в коллекцию, то такие небольшие сколы они роли не играют. Ага. Если, ну, по крайней мере, на Чуть -чуть таких выше. бусах. Ага. Понял. Хорошо, тогда с этими бусами мы вот, закончили. Да, Давай перейдем к следующему виду. Следующие давайте покажем. Следующие это натуральные бусы. Друзья, угадайте, тут и правда можно погадать, какие Я думаю, натуральные, натуральные это вот эти, номер 4. Нет, Алексей, нет, ты нет. не, не прав. Ну, это, промы... это тоже натуральные, но прессованные. А натуральные ага. резные, назовем их так, потому что Давай вас вниз. могут немного обманывать. То есть могут говорить, например, это натуральные бусы, но все, которые вы видите, являются натуральными, без примеси, Может, с примесями краски там небольшой, но угу. по факту все эти бусы являются с натуральным янтарем. Вот. Но резной именно янтарь, который вырезан из цельного куска камня, то есть берется камень и вырезается, это конкретно вот номер 2 и 3. Ага, 2.3. Да. Поэтому я больше, да, я больше по монетам, по монетам Украины, то есть. И поэтому, поэтому я не угадал. Но. Давай, хорошо, давай покажем что-то ближе к кадру. Да, вот, вот это бусы, которые можно определить легко. С, э, на, по, по фотографии, по видео, что это являются натуральными. Как это сделать? Значит, во-первых, они, как видите, э, давайте я положу сейчас. И скажу, что как видите, тут всего, наверное, двое, да? Двое-трое бус, как вам видно. Uh -huh. вот, я не совсем знаю, как вам с кадра будет видно. Но двое-трое бус, которых различается цвет самих бусин. То есть, а к примеру, на номере 5... Ф 5 вот этот, между? Да, да, вот различия вот таких. Вот, например, на номере 5 и на номере 1 различия нету uh -huh. в контрасте uh -huh. бус. На номере 2, 3, 4 есть. Ну, на номере 3 не сильно заметно. Ну да, чуть-чуть есть. Вот. Да. И вот как раз номер 4, где видно контраст, номер 2 и номер 3, это... Номер 2 и 3 это натуральные бусы, uh -huh. номер 4 это современный пресс, uh -huh, uh -huh. вот, который стараются подделать под натуру. Под, под такие вот натуральные. Да, вот бусы. именно. Uh -huh. Вот, то есть первый признак, но не самый главный. Это то, что чуть-чуть различается натуральный, цвет. натуральным Да. Uh -huh. Немного отличается цвет. каждой бусины отличается цвет. Вот но жар. это же могут набирать, то есть это же нанизывается на нитку и могут могут специальные подбирать да, другие да, бусины да, по цветам. Да. Но вот там, где их не выдают за современные, типа, за старые бусы, это вот 5 один. то там, видите, такого не делают. Угу. Вот. Значит, следующий признак, это и основной признак, да. это вот такие вот разводики. Давайте ближе покажем, как что именно... Вот, к примеру, вот, вот такие угу. штучки. Ну вот так, можно, можно ложки вот. просто, да, показать. Вот, вот это, кстати, это самые ценные. Вот эти бусины, которые вы сейчас видите в кадре, это самые ценные, самые... Uh, такие прос просто определяемые бусины Что значит самые ценные? Uh, самые ценные, вот в них есть все вот такие рисунок, разводы uh -huh. Вот, и... Uh... Это является самым ценным как раз бусинок. это красиво, да? Считаю, что да, красивая бусинка. Какие еще бусины ну, то есть, к примеру, красиво? вот такая бусинка, как вот вы видите, что появилась в кадре, вот эта вот, она э, без рисунка, и она uh -huh. похоже больше даже на плавленный янтарь. Uh -huh. Вот, поэтому ее цена ниже. А вот эта бусинка правее, которая вы видите, прозрачная, то она еще по цене ниже, потому что uh -huh. она совсем... Нет, нет, вот uh -huh. прозрачненькая uh -huh. вот эта. Uh -huh. Вот. Она совсем дешевая в цене, если бы только такие были, потому что она вот как раз как обычный там прессованный или плавленый янтарь. А вот такие с разводами вы уже бусы не встретите в плавленом янтаре. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, по крайней мере, такой же красоты. Вот. Значит, вот эти бусы, они менее ценные, чем эти вот эти вот. Э, номер три, mm -hmm. номер три бусы, они менее ценные, чем номер два, из-за того, что как раз в них нету вот такого рисунка яркого, ярко выраженного, нету э, нету различ, различия между бусинами, потому что люди коллекционеры и те, кто покупает за границей, они любят как раз вот такие бусины, которые с, с, с, с разноцветные, скажем так, mm -hmm. разнооттенковые. То есть их коллекционеры, да? Как инвестиции да, да, используют. Да, да. Uh -huh. и может быть еще для чего-то ну и носят Носят. И давай тогда покажем мы показали вот эти бусы вот эти бусы крупно показали этих показали можно крупным они получается отличаются что нету нет здесь Бусин, которые сильно отличались бы по да, цвету они... старины, такой вот нет, да, таких вот разводов, темных, там, каких-то да, глубоких да. рисунков. То есть они приблизительно все, да, вот так на руки хорошо смотрят. Самое главное, что нету ярких яркого рисунка. Вот если вы посмотрите, здесь вы не найдете яркого, такого ярко выраженного рисунка, как есть в под Прям на всех. Да. Ну есть, да. кстати, вот темнее. Вот, вот если посмотреть вот, вот на вот эту бусину. Да, она темнее. Поэтому, ну, вот как бы... покажу, -то более светлее, да, вы более темнее. Это как-то влияет на стоимость? Да, чуть-чуть влияет. Это, это хорошо. Я, ну, я лично думаю, что да, лучше. Uh -huh, uh -huh. То, что я вижу по рынку, это а хотя вот рисунки какие-то все-таки есть. Вот да, все потому что они натуральные. Мы будем сейчас учиться определять бусы по тому, есть ли рисунок в принципе. И я буду показывать, как увидеть этот рисунок, даже если вот таким невооруженным глазом их не видно. Окей, okay, давай дальше. У нас да. 10 минут ролика уже идет. Что сейчас мы будем делать? Вот, дальше номер 4 давайте быстро uh -huh. посмотрим. Это пресс, как я сказал. Что такое пресс? То есть это... Это, это делает... Насколько я понимаю, вот эти бусы, они делаются с пудры. То есть есть формованный янтарь и прессованный янтарь. Я тут не буду как бы гарантировать правдоту своих слов, uh -huh. вот, потому что не, не сильно разбираюсь в этом, но в технологии производства вот такого пресса. Но, насколько я понимаю, вот есть плавленый янтарь, uh -huh. который делается с пудры, есть формованный. формованный. Сейчас я вам один шарик покажу формованного янтаря. Формованный янтарь. Как определить формованный янтарь от плавленого этапа? Вот таким микро, если вы видите, вот такие трещинки uh -huh. как будто идут на нем. Uh -huh. Да, вот. То есть это, в принципе, достаточно хорошего качества. Тут не сильно видно вот эти расколы. Но он как делается? То есть берутся мелкие кусочки янтаря и формуются под давлением, там с температурой, точно не скажу. Формуются вот в такую форму или точнее форму формуется в какую угодно а потом вырезается вот такая uh -huh. но характерно это то что вот есть такие вот трещинки в них но на самом деле это очень крепкое изделие то есть вы его никак не сломаете там вот легко вот вот вот так вот окей uh -huh. okay. собственно теперь покажем я думаю да как определять янтарь да когда различать его Значит, вот это плавленный янтарь мы его крупным не показали, но как раз сейчас покажем, когда будем проверять. Вот этот плавленый янтарь интересен тем, что в нем есть, угу. э, в нем есть небольшие разводы, также как, э, да, как в номере 2 и 3. Но разводы здесь, видите, идут вот это если, не если, не если ага, вот, так вот, видно сейчас. Э, здесь они идут по кругу, то есть его мешают, как я не знаю, как э, звучное молоко в банке. И видите, вот, вот тут идут разводы, получается, по кругу. Круговые uh -huh. такие, видно, что круговое образование есть. Но вот в настоящих бусах такого нету. Тут идут, видите, они хаотичные. Вот, сейчас мы, наверное, видим. Uh -huh. То ну, есть здесь идут интересно. разводы более хаотичные. На видео, к сожалению, очень прям четко это все не покажешь. Но я думаю, вам и, и, и ясен принцип. И поэтому, кстати, на аукционах продаются... Вот именно с фотографиями на просвет, да? Да, вот... да, Потому что, как раз, когда есть фотографии на просвет, то человек хочет показать, скорее всего, что это или не натурально, или натурально. Uh -huh. Часто, наверное, что натурально. Скажи, пожалуйста, вот наверняка у кого-то из подписчиков а, вот, ну, что-то лежит, и такие бусы, и они не... Ну, скажем так, хочется на что-то поменять более прикладное, да, купить себе домой что-то. А, какой формат бус ты, для, для себя покупаешь в коллекцию? Э, ну, коллекцию как видишь у меня все форматы бус есть но самые интересные это ну, какие варианты можно писать uh -huh. Да, писать на самом деле можно с любыми вариантами самые интересные и дорогие для вас это 2 и 3 вот э, самый интересный самый распространенный это номер 5 если они есть тоже пишите это тоже интересно uh -huh. вот. сейчас я покажу вот эти это интересные бусы тем что в них почти нету развода видимых невооруженным глазом но как проверить их как вы можете дома в домашних условиях легко посмотреть и проверить вот Подносим фонарики, уже Может видно. Что же. камере. Uh -huh. Вот мы подносим фонарики, уже видно, видите, что есть разводы. Если uh -huh. убираем фонарик, разводов не видно. Вот такой вот фокус. Uh -huh. Супер. Да. Вот и в каждом, в принципе, шарике должны видны быть разводы. Не, на... не каждый шарик я смогу на камеру показать, но вот невооруженным глазом мы вот видим, да, Алексей, что там uh -huh. есть uh -huh. разводы. Вот. Ну и, собственно, вот таким образом просматриваем. Ну, если вы уже увидели разводы в нескольких шариков, то, скорее всего, остальные также натуральные. Uh -huh. вот. И теперь показываем вот этот пресс, который также, вот шарики мы видим, что они разного Такие, цвета. Мне почему-то они больше всего понравились, Такие, как, будто, как старые. Ну да, интересные, yeah. но, к сожалению, они не, не, не... самые дорогие. Uh -huh. Вот, значит, здесь сразу мы видим, вот если поднести да, ближе, вы, наверное, видите, что здесь уже нету разводов, тут есть какие-то uh -huh. точечки, есть что-то есть, но какая-то структура, но не вот такие вот разводы характерные, как там. Uh -huh. Вот эти бусины явно видно без каких-то разводов. И пробуем на просвет, они будут сложнее просвечиваться uh -huh. немного. Да, очень плотно получается. Да, они более плотные из-за вот этого, как раз из-за своей искусственной структуры. Вот и как видите, разводов совершенно здесь нету. То есть это делается из пудры, янтарной. Uh -huh. Вот, вот так вот. Сейчас мы не показываем, как отличать не натуральные бусы от натуральных, потому что вот такие вот продают не натуральные с разводами. И, и делая их искусственно под натуральные. В этом видео мы не показываем, в этом видео до да, показываем мы как отличать вот разные виды уже натурального проверенного. Можем написать, если, ребята, тема интересна напишите, пожалуйста, в комментариях и Саша расскажет и про эту тему. Да. Ну и вот, собственно, вот последние бусы, которые вы уже видели пару раз, здесь если посветить, но их видно и без фонарика, что разводов нет. Но если посветить, видите, разводов совершенно никаких нету. Uh -huh, uh -huh. Вот, вот так. Ну, они yep. тоже красивые, интересные гусы из натурального, но прессованного, плавленного янтаря. Вы можете писать, я буду рад, если вы напишете с консультацией с любыми вопросами, касаемо янтаря, кораллов, бакелитов, бакелита. Вот. Но, собственно, вот здесь представлен янтарь, поэтому пишите с вопросами по янтарю, потому как отличить натуральный от плавленного, от старинного или со старинного. Вот... С любыми вопросами обращайтесь, буду рад помочь с оценкой янтаря. Да, ребят, спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, он был вам полезен. Стараюсь снимать ролики, которые действительно для вас какую-то вот несут действительно хорошую пользу. И поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь этим роликом с тем, кому он может быть важен, полезен. Я буду вам за это благодарен. Всем счастливо! Всем пока!